Вы влюблены. Но что именно это означает? Я имею в виду, в этом сценарии это первый раз, когда ты влюбился. Какие мелочи нужно знать, которые могут кардинально изменить ваши отношения? Если бы ты только знал все это. Что же, не Миркин здесь, чтобы помочь вам? Вот семь вещей, которые нужно знать, когда вы впервые влюбляетесь. Во-первых, ты можешь измениться. Вы можете думать, что никогда не станете ярым поклонником холостяка или любого другого реалити-шоу. Или, возможно, вы отказались от вкуса желе. Это твердое вещество, жидкость? Что это? Что же эти ваши представления могут измениться, когда вы влюбитесь, не особенно в жиле и реалити-шоу, но ваши интересы и личностные черты могут измениться. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Личность» и «Социальная психология», влюбленные люди обнаружат, что у них разные личностные черты и интересы после вступления в соответствующие отношения. Один из авторов исследования предполагает, что индивидуальная самооценка часто повышается вместе с приобретением более разнообразного самоощущения. Во-вторых, страх и осуждение уменьшатся. У любви есть много преимуществ. Одна из распространенных проблем заключается в том, что ваша способность делать чрезмерно критические оценки может отключиться. Одно исследование подтверждает это еще раз. Исследование было проведено супружеской парой Ричардом Шварцем и Жаклин Олц профессорами Гарвардской медицинской школы и семейными терапевтами. В ходе исследования они изучили науку, стоящую за общим термином «любовь слепа». А в статье, опубликованной Гарвардским университетом, Шварц объяснил, что чувство любви дезактивирует нейронные пути, ответственные за негативные эмоции. Какие из них, спросите вы? Некоторые из них – это страх и общественное осуждение. В-третьих, любовь может сделать тебя больным. Ты больна любовью? Испытывали ли вы боль от разбитого сердца? что же, помимо стресса и печали, которые может вызвать разбитое сердце, любовь также может сделать вас более склонными к заболеванию. Любовь может повышать уровень кортизола. Гормон стресса, кортизол, может увеличить вероятность того, что вы заболеете, поскольку было доказано, что он подавляет иммунную функцию. В-четвертых, недоразумения неизбежно произойдут. Когда вы впервые влюбляетесь, вы можете думать, что все должно быть идеально во всех отношениях, но рано или поздно обязательно возникнут недоразумения. Однако это еще не конец света. Возможно, вы думали, что ваш партнер имел в виду это, когда он имел в виду это. Возможно, ваш партнер думал, что вы ведете себя определенным образом, когда вы делаете прямо противоположное. Не позволяйте простой путанице разрушить ваши чувства друг к другу или рост ваших отношений. Если это серьезно, обсудите это. Если в этом действительно нет ничего особенного, то в этом нет ничего особенного на самом деле. В-пятых, они не являются вашей недостающей частью. Многие могут искать любовь или быть привлечены к кому-то в надежде, что они завершат их и снова станут одним целым. Да, ваш партнер на всю жизнь может стать одной из самых важных частей вашей жизни, но может быть вредно для здоровья искать партнера в надежде, что он заставит вас чувствовать себя полноценным. Если вы действительно чувствуете себя опустошенным, может показаться, что партнер на какое-то время поможет вам почувствовать себя лучше. Но через определенное время эти пустые чувства только возникнут снова чувство завершенности и поиск своей цели – это путешествие, которое вы должны сначала открыть внутри себя. Да, вы можете делать это и со своим партнером, но отношения, как правило, более успешны, когда мы уже знаем, кто мы такие и чего хотим от жизни. Затем может просто последовать наша идеальная пара. В-шестых, их ценности могут измениться. Пары часто становятся хорошей парой, основанной на схожих ценностях. Это одна из основ любых здоровых отношений, но партнеры могут меняться. Возможно, ваша любовь только что получила новую работу и должна переехать в город ради своего будущего. Но то, что изначально связывало вас обоих – это мирная, простая жизнь в тихом, безмятежном городке. Эти огни большого города просто не для тебя. И поскольку вы не можете представить себя живущим в центре города, а их обстоятельства теперь изменились, возможно, пришло время двигаться дальше. Теперь у вас обоих разные цели и желания. Пары влюбляются друг в друга. И хотя они не всегда могут сразу разлюбить друг друга, возможно, они больше не подходят друг к другу. Важно то, что у вас все еще есть возможность влюбиться в кого-то, кто теперь соответствует тому, кем вы стали. В-седьмых, сначала научись любить себя. Одна из величайших вещей для начала здоровых отношений – любить себя в первую очередь. На самом деле, ваши отношения с самим собой – это самый важный аспект вашего существования. Мы склонны отодвигать в сторону свои противоречивые чувства и подавлять неприятные эмоции глубоко внутри себя. Мы можем наброситься на самих себя, когда чувствуем, что недостаточно хороши. Поступая так, мы продолжаем идти по пути негативных мыслей и ненависти к себе. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать в жизни, это выйти за рамки своих ограничивающих убеждений и научиться любить себя. Относитесь к себе с состраданием и заботой, которых вы хотели бы от других. Работа над любовью к себе может повысить вашу самооценку и повысить вашу уверенность в себе. Уважайте себя в первую очередь. Тогда ваше сердце будет открыто для того, чтобы найти свою настоящую любовь и свободно любить их и себя. Итак, узнали ли вы что-то новое о любви? Где вы находитесь в своем путешествии любви к себе? Вы недавно нашли свою первую любовь? Или вы надеетесь, что это произойдет в ближайшем будущем? Поделитесь с нами в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь этим видео с кем-то, кого вы любите. Это может помочь ему знать что-то новое, чтобы улучшить ваше отношение к лучшему. Подпишитесь на ОВНВЛ Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. Как всегда, супер спасибо, что посмотрели.